Для того, чтобы вам увеличить свой капитал, вам нужно всего лишь три вещи. И начнем мы с того, что вы должны гореть мечтой. Помните тот факт, что если нет мечты, то никакой план и никакая стратегия вам не поможет. Вы при первой возможности сдадитесь, потому что вам будет очень сложно, а все потому, что вы не знаете, зачем вы это делаете.